приветствую всех и в сегодняшнем уроке мы рассмотрим то как сделать небольшие наклоны и также наклоны персонажа с оружием без использования аим офсетов как мы знаем что аим офсеты изменяют ротацию наших костей при определенной анимации и если мы будем использовать аим офсет то соответственно нам понадобится как минимум три анимации для того чтобы мы могли наклонить персонажа. Но с aim может быть разное. В большинстве случаев придется прикреплять левую руку и ка использовать при прикреплении. Поскольку мы можем заметить то, что в определенных участках у нас съезжает рука, и просто чистый им офсет, это будет, ну, выглядеть будет некорректно. Поэтому мы рассмотрим сейчас способ без взаимовсета. Так, давайте я перейду в Charakter Blueprint, PlayerBP. BP. Это блупринт нашего персонажа, как мы помним, с уроков и стрима. Так, это нам не понадобится пока что в этом уроке. И я к нам тоже не понадобится. так на данном этапе у меня функционал прописан на тике. это сугубо для проверки в дальнейшем мы это перенесем либо на таймер то что он будет запускаться только тогда когда мы соответственно будем с оружием поскольку нам постоянно проигрывать это нет никакой надобности так Давайте рассмотрим, что мы здесь делаем. Вот так, давайте я как-то это расставлю более компактно, чтобы нам было удобно следовать коду. Так, это сюда. Сюда. Это сюда. Так, и давайте рассмотрим, что мы здесь делаем. Во-первых, мы берем э, такие переменные, как getLookUp и getTurn и также get move right Соответственно, где это все берется? Насколько вы должны знать, то, что при создании либо использовании заготовки у вас имеются вот такие вот ивенты, которые отвечают за управление. Давайте мы перейдем в Project Settings, Input. И здесь у нас есть Access Mapping, который отвечает за повороты мышью. То есть, turn у нас по X поворачивает, look up у нас по Y. И, соответственно, здесь scale по X у нас 1 и по Y минус 1. Это дает нам возможность при повороте мыши изменять наш контроллер Поворот нашего контроллера в зависимости от того, что здесь проигрывается То есть если мы ведем мышку влево, у нас там, к примеру, будет 1 value, axis value да? То, соответственно, мы будем поворачивать влево Если вправо, у нас будет минусовое значение минус 1 И, соответственно, будем поворачивать вправо и уже исходя из этих ивентов, мы достаем, к примеру, get, так, английский, get, turn. И у нас есть accessValue, turn. То есть мы берем, этой переменной, мы берем значение из нашего ивента непосредственно. Если у вас называется как-то по-другому этот эвент, который отвечает за повороты по Яу оси, то, соответственно, вы ищете по своему названию, как он называется. Поскольку, к примеру, ну давайте я переименую, чтобы сразу было понятно все. Input. Так. Turn. Ну, это может называться, к примеру, лук, Right. LookRight, к примеру, да? Так, если мы здесь, мы увидим то, что этот ивент уже не является действительным. Мы достаем look right, Получаем наш ивент. И, соответственно, это также у нас становится недействительным. И мы уже, исходя из этого, достаем LookRight. Access value look right. И уже манипулируем таким образом. Так, так, так, так, так. Нам придется здесь изменить теперь look right. И теперь давайте перейдем непосредственно к функционалу. Во-первых, вам понадобится создать переменную типа ротатор создается переменная соответственно variable и убирается variable type rotator все логично дальше что мы делаем мы берем эту переменную и интерполируем ее соответственно определенным значением то есть мы берем достаем reinterp reinterp2 и здесь мы делаем split struct pin для того чтобы мы могли корректировать определенные оси Следующее, что мы делаем, мы, соответственно, берем getLookUp. То есть вверх-вниз. Мы умножаем на 4 и подаем Target x roll, То есть мы увеличиваем наше значение для того, чтобы это было более наглядно, заметно, когда мы будем двигать мышью. Так, следующее значение у нас идет getLookRight. То, что мы изменяли, то есть влево-вправо мы также умножаем на 4 и приплюсовываем э, к умноженному на 1 э, get move right. get move right это соответственно также является нашим ивентом э, если мы перейдем э, у нас есть э, move right, и соответственно от него является get move э, right то есть это axis value нашего ивента. Если у вас он называется по-другому, соответственно, ищите по своему названию. Так, давайте вернемся. Так, move right мы умножаем на 1, чтобы наше значение было больше. И также плюсуем на умноженный на 4 look right. И подаем уже непосредственно по z, это по яв, то есть влево-право. И также по pitch мы подаем наши приплюсованные значения нашего look right и moveright. По pitch это у нас будет получается вперед-назад, то есть от персонажа и к персонажу движение. И также мы берем Get World Delta Second, это время, которое используется в мире нашем в самой игре и interpolation speed соответственно мы установим 5 но можно поиграть со значением посмотреть что из этого получится следующее что мы уже делаем это мы работаем непосредственно с нашим анимационным принтом давайте я быстро его открою И здесь у нас уже будет такая э, немного страшная логика. Э, Во-первых, э, давайте разберемся с нашими э, небольшими наклонами. Ну, можно сказать, как задержка или процедурные наклоны оружия. Э, я сейчас покажу, как это выглядит. Э, так, мы берем вигл. Э, насколько мы помним, что мы создавали функцию character reference, где мы записываем все референсы. Здесь я сделал каст на своего персонажа по той причине что у меня есть родительский класс персонажа то есть base character и как бы этот функционал он нужен только в моем персонаже в NPC он мне не нужен поэтому я делаю каст, достаю переменную wiggling соответственно которую мы создали типа ротатор и Записываю ее в PromoteVariable. Соответственно, PromoteVariable и э, называем ее wiggle. Ну, вы можете назвать, конечно, как вам угодно, это не принципиально. Э, после того, как мы передали значение, мы уже переходим в AnimGraph Graph и делаем следующее. Э, мы берем нашу переменную Weagle и делаем трансформацию э, нашей кости handr. Э, соответственно, как это вызвать? Вы берете TransformModify Bomb. Дальше что вы делаете? Так, Translation мы убираем. И убираем Scale. Оставляем Rotation и Rotation мы выставляем на от то Existence. Чтобы это работало. И как мы видим, они ничем не отличаются. Единственное, что здесь, мы выбираем кость hand. Для того, чтобы мы ее поворачивали Поскольку эта нода позволяет нам поворачивать определенные кости, которые мы здесь выбираем Дальше мы берем непосредственно уже FABRIK Такая аббревиатура, которая используется для ИК костей Мы можем здесь увидеть У нас появляется Point и при движении этого поинта соответственно у нас будет меняться положение руки так. что мы выставляем здесь мы выставляем l hand attach эффектор единственное так и эффектор эффектор Weapon. Я не уверен, что у меня есть Это в скелете, конечно L. А, У нас, да, у нас есть point Так, L hand touch Это point уже непосредственно Нашей кисти, который создается на Hand Air Мы можем посмотреть Bone Name Hand Air То есть на Hand Air Hand Р, вы создаете от сокет и называете его, и соответственно подаете его в эффектор target Дальше здесь мы выбираем bone space для того, чтобы это работало на кости и выбираем non change. Это нужно для того, чтобы наша ротация проигрывалась правильно. Так, переходим в вкладку solver. Здесь тип бон вы мы выбираем hand L, root бон мы выбираем calis L. Дальше мы здесь выставляем 0.01 и, в принципе, это все. Здесь больше ничего не изменяется. Единственная эффектор трансформ это вы уже выставите как вам будет на меше смотреться лучше и выставите под себя, к примеру, да и хотите, чтобы была так рука, либо хотите, чтобы она была, не знаю, вот так. От первого лица это не принципиально. Дальше за ней идет нода уже Two Bone IK, которая также нам делает IK наследование, только немного иначе. Здесь мы выбираем левую руку, поскольку мы хотим прикрепить левую руку к автомату. Чтобы она не отъезжала, как мы помним, что если aimofset использовать, то у нас может быть такой артефакт, что рука будет отъезжать, и нам придется использовать также эту ноду. В принципе, если вы будете использовать aimofset, то э, вам эта нода тоже поможет. Э, так, что здесь у нас находится? У нас здесь э, выбирается кость Hand L, то есть какую кость мы хотим прикрепить. Дальше выбираем bone Space, соответственно, чтобы влияние было на кость Take Rotation from так эффектор. Это чтобы ротация наследовалась от эффектора И эффектор Target, соответственно, это у нас правая рука Чтобы левая рука наследовала движение правой руки То есть качается правая, соответственно, качаться будет и левая так, дальше у нас идет Joint Target. Joint Target это у нас вот это вот. Это у нас влияет, соответственно, за наклон локтя, как мы можем видеть. Здесь мы также выбираем Bone Space и мы выбираем Kelvis 1. Это у нас предплечье, насколько я помню, кость предплечья. И также выставляем Target, чтобы это смотрелось адекватно в обьюпорте. И, в принципе, это все. Дальше мы переходим в трансформацию нашей кости. Это снова же такая же нода, как и вот эта. Единственное, что здесь мы вручную выставляем нашу руку, по той причине, когда мы настроим вот это все, у нас кисть будет повернута. Если давайте я это уберу, сделаю компайл, и у вас будет вот такое вот чудо и чтобы это чудо исправить соответственно мы э, сделаем трансформацию кости выбираем левую руку э, выбираем э, bond space и add to existence и rotation у нас за галочка стоит а translation и scale не стоит и уже вручную мы выставляем то, как мы хотим, чтобы это выглядело. Как мы видим, мы можем крутить в реальном времени, и у нас будет изменяться рука. И таким образом у вас получится следующее, что когда, вот мы можем видеть, я вожу влево-право, и у нас идет а, такие вот наклоны. Вверх-вниз, соответственно, наклоны тоже есть, но они небольшие. Это более заметно в аиминге. Если мы будем водить, как мы видим, это довольно-таки заметно. Все наши повороты. Так, давайте перейдем теперь к самим наклонам тела, для того, чтобы не использовать aim offset. Если вы используете aim offset, соответственно, этот блок вам не нужен. Вам нужен только этот блок для наклонов. Uh, так, давайте посмотрим, что здесь происходит. Uh, как мы помним, uh, для IMOFset мы создавали вычисление uh, uh, векторной переменной 2D. Uh, сейчас найду эту функцию. Uh, так, calculate offset. И если кто-то uh, не смотрел предыдущие уроки, советую посмотреть, где мы это делали либо же заскринить и создать по образу и подобию. Мы берем offset по y, умножаем на минус 1, чтобы это адекватно отображалось, поскольку обычное значение в данном случае будет а, работать, так сказать, наоборот, и вместо наклона вниз у вас будут наклоны вверх. Чтобы этого избежать, соответственно, мы умножаем на минус 1. И начинаем гнуть нашего персонажа. В прямом смысле этого слова. Мы используем также трансформацию, как и в этих способах. Я сюда. У нас идет та же трансформация. Единственное, что мы гнем здесь только по иксу, чтобы мы... Наклонялись вверх и вниз. Что у нас здесь происходит? В принципе, ничего такого сложного. Здесь мы кнем Spine 0.1 кость. И гнем мы ее по альфе со значением 0.2. Ну, так сказать, наклоняем не очень сильно. Дальше у нас идет Bone Spine 0.2 с альфой 0.6, соответственно, spine 0.2 кость указывайте, и Add Existence. И также спайн 3 мы гнем на 0,2. И то же самое. Почему мы не гнем одну кость? По той причине, что если мы будем гнуть одну кость, соответственно, у нас по одной кости будет сильный наклон. И, в принципе, это ну, как бы не совсем реалистично. И может быть такой артефакт, что когда персонаж наклоняется, вниз то э, при ходьбе получается у него будут руки сквозь ноги проходить или сквозь тело и тому подобное это выглядит очень некрасиво поэтому если гнуть таким способом это выглядит более нормально но вы можете поиграть со значениями там использовать две кости к примеру э, но хочу сказать то что в сумме у меня получается единица э, если по всем альфам пройтись то 6 22 2, Соответственно, у нас будет единица, чтобы это корректно отображалось. То есть вверх-вниз. Давайте это посмотрим. Как мы видим, я наклоняюсь вниз. Я наклоняюсь вверх. И это все адекватно работает. И также, соответственно, у нас работают всякие наклончики. Выглядит это довольно-таки реалистично. Ну, по крайней мере, это лучше. Того, что показывают в туториалах на YouTube, поскольку там в основном делают код, якобы если оружие стреляет, да, и неважно, что оно там очень криво, некрасиво, и как бы это, ну такое себе. А как по мне должно быть все красиво. Хотя бы для инди-разработчиков. Поэтому на этом мы урок заканчиваем. И в следующем уроке мы рассмотрим, соответственно, саму стрельбу. Как это сделать и что где взять. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.